Здравствуйте, ребята, и сегодня я хочу вам рассказать не о такой классной новости, как у нас обычно выходит на канале. То есть сегодня не будет а, информации о полезных кормах или развивающих игрушках, о приключениях Роя и Арины. Сегодня я расскажу о трагическом, шокирующем случае с собакой, которую сбросили с третьего этажа общежития. Мы были на месте событий. Записали небольшие интервью с очевидцами. Мы посмотрели также кучу роликов, которые были запущены местными СМИ, где говорится, что собака сама якобы выпрыгнула из окна. Это, естественно, конечно, ложь. Собака из окна сама выпрыгнуть не могла. Тем более, что очевидцы говорят, что конкретно видели, как собаку выбрасывали. Все интервью очевидцев мы приводим в этом ролике. Я прошу максимального репоста именно этого видеоматериала. Это очень важно, потому что в нашей стране, наконец-то, должен наступить тот период, когда мы будем ответственно относиться к животным. 18.00 16 .00 июля по адресу город Черногорск, улица Калинина, 4, собрались неравнодушные граждане для выяснения причин гибели собаки, умышленно выброшенной живодером с балкона третьего этажа. Также на собрание были приглашены сотрудники полиции и средства массовой информации. В числе сотрудников полиции прибыло два человека, в том числе участковый. Из представителей СМИ не было ни одного человека. Меня зовут Полина, мне 21 год, я живу напротив этого общежития. Общежитие просматривается с моего балкона. Рано утром, в воскресенье, я очнулась от визга страшнейшего. Выглянула с балкона под этим балконом лежала собака. Еще внизу стояли люди, по всей видимости, просто подошли посмотреть. Пока я оделась, спустилась, собаку позла в другое место. Я вышла, с ней стоял мужчина. Он, э, еще вышла женщина. И вот эта женщина сказала, что собаку скинули с третьего этажа, с балкона, и что они, она знает, кто скинул, и видела. Вот. Э, так как у собаки были травмы сильнейшие, я вызвала ветеринарного врача. Она приехала, осмотрела собаку, у собаки травмы, несовместимые с жизнью, и пришлось ее усыпить. Вот. Была вызвана полиция, которая, приехав, развела руками сказала, что мы ничего сделать не можем. Вообще закон о защите прав животных не работает. И... В принципе, я, я спросила, вы хоть попугаете, вы хоть зайдете. Ну, зайдем. Это весь был ответ. Все, больше полицию я здесь не видела. Нет, все утра, вот я выглянула в окно, мужик вот с той секции. Собака ну, орёт, я сразу обратила внимание, туда не повернулась, а курила просто в окно. из-за того, что собака орет, я, естественно, на то внимание обратила. Он ее держит спиной а это, к себе. И она вот так лапами уперлась, и все, и он ее вот так выкидывает, она шлеп, удар большой, она тяжелая. А что за мужик-то? С той секции. Они там бухали-гуляли, короче, весь вечер. Это музыка, там... Мы нашли, кто это был. А как выглядел? Светлые волосы. Ну вот представь, вот такая вот... Не вот это пенсионер. Очень далеко от mm? меня. Про пенсионеры этого говорят? Ну, да, похоже, там их... мы пришли 4 комнаты. 4. Ему лет 50. Просто мне потом вот идти голословно кому предъявлять. Ну, Нет, мы... Это Лет 50. Ну как вот, вот представь, я смотрю отсюда, вот туда, на балкон. Я смотрела уже только вот на вот собаку. Вот куда вы стучались? Мне было пофигу. А? Вот ну, куда мы стучались, да? там 55-го года рождения. И живет. он стоял и а смотрел. Делиться, год, ругаться, да. что ты что делаешь, и на него с Акиме трехэтажным матом начала орать, и... а он стоял и смотрел, как она корчится. Просто есть свидетели, да которые видели, что мужчина скинул 50, 50 волос, стоял, ну, понятно? 50, -50. Да, а, а, даже, что, а что, да, что, да, да, что да, Нет, мы постряли, не говорим, что, что именно отсюда, слава. просто вот Но с этой семьей Нет, типа, так, может, ты же миношек, да? не исключаю. А он что, собаку дома держит, да? Нет. Ну нет? Нет, он вчера собаку уже выкинул из окна. Нет, она сама выпрыгнула. Нет, да, да, да. Не, да, надо не, не, не надо нам рассказывать сказки, не надо. Вы наверное вместе а с ним А ты бегал тут вот те разы это Да. А то он этот рыжий бегал, боже у нас по хлебу рубил. Он когда тебя напугал, он просто лёд как померял. Ты Вы не рассказываете сказки. Только редкие выпрыгнула. Вы сказки сейчас рассказываете? Тише, тише. Ну, он так говорит. Жила у нас на стройке года два, все ее кормили. Все. Агрессии к людям она не проявляла? Ну, она на машину в основном кидалась. А так, в принципе, без обид? Ну, а ну собака-то собака, кто ее знает, что у нее там на уме. Ну, кормили, она как бы ну, была Ну, кормили, норм... конечно, все ее, то, что оставалось с обеда, все ей отдавали. И приносили кости из дома. Ваша, да. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вот в городе Черногорске в общежитии по адресу Калина 4 произошел инцидент, который вообще, ну, по-человечески нормы вообще не вписывается. Даже не по сравнению с преступлениями, которые совершают, ну, по, по отношению к людям. Просто человек взял, выкинул с третьего этажа собаку, которая беззащитно не может ничего сделать, еще стоял, улыбался. Люди как бы все встали, то есть даже возмущение очень большое. Как можно обидеть беззащитное животное, которое не может ничем ответить? Она упиралась ногами, вообще лапами, и когда упал, он корчился, и он смеялся. Это уже ужасно все, это пол, ну, полная деградация. В этом общежитии... Ужас все происходит. Наркоманов куча вообще, которыми вообще где попадаются. Кто, те, кто вообще здесь есть, адекватные люди пытаются бороться каким-то образом. Даже полиция не, ну, не справляется с этим. Так нельзя относиться к людям, ну, вообще к жизни. Еще что сказать. Будьте добрее, никогда не обижайте животных, потому что они ничем вам не могут ответить. Вот и все.